Всем привет! Меня зовут Елена Цыганок, агентство горячих путевок Турбанжур в Киеве в Белой церкви. Сегодня у меня будет морской хитпарат, и начать его хочу с острова Кипр. Вылететь можно 31 июля по стоимости 440 евро. Это будут апартаменты в Айнате. Так, фиксируем. Кипр это у нас 440 евро. А на Кипре можно весь остров ездить всего за один день, но напоминаю, что там у нас левостороннее движение, и, конечно, к этому нужно немножко привыкнуть. Второе место в хип-параде это Испания. Испания, Постадорада, с золотыми песчаными пляжами, отель э, Тропик Парк, вылет 13 августа с питанием завтрак-ужин, по стоимости 630 евро. И третье место это Черногория, это, э, это вилы, э, без питания, вылететь можно 28 июля, по стоимости будет 3. 7 евро. Красивая природа Черногории, можно посетить много интересных мест, таких как Астрожский монастырь, это прекрасные пляжи Адриатики, очень красиво, потому всем советуем. Поэтому берите вторую половинку своих друзей, родственников, детей, бабушек и всех, все на море, вот, и рисуем таких человечков, которые где-то купаются в своем море, вот, потому всех приглашаем, вот такой сегодня хит-парад, отдыхайте с огромным удовольствием и ждем вас в офисах Турбонжор.